Сегодня мы будем готовить торт ву пипай. Для этого мы сначала взобьем сливочное масло минут пять. Минут 5 будем его взбивать. Видите, вот до такого состояния до белого. Оно и так не было не темное масло, общем до цвета. Добавляем два яйца. Снова взбиваем в течение 4-5 минут. Добавляем сахар. Снова сбиваем. Смешаем все сухие ингредиенты. Возьмем муку, заранее просеянную. Добавляем в него какао-порошок. Разрыхлитель. Чайная сода. И немного соли. смешаем все в однородную массу Теперь смешаем все жидкие ингредиенты 100 грамм молока лимонный сок кофе экспресса теплый Постепенно В три приема будем добавлять жидкие и густые ингредиенты. такой густоты должно получиться тесто. Те, кто будет выпекать в духовке, можете разделить тесто на три. Я буду выпекать в микроволновке, а, в мультиварке, поэтому я сразу положу все тесто и время выпечки будет у меня час 30-35. Буду проверять на готовность зубочистка. То же самое. А если в духовке, то до 170 градусов разогреть надо и 25-30 минут надо выпекать один корж. Выпекать его в специальной форме. Застелить пергаментом формочку и выпекать. В мультиварке надо смазать чашу мультиварки маслом сливочным и выпекать. выпечка добавляю время час 30 да даже 35 если раньше испекется просто выйдет еще старт все ждем готовность так время на мультиварке у меня закончилось хочу посмотреть что у меня тут и как проверим зубочисткой зубочистка чистая там слегка сверху то что было Торт готов. Дадим ему остыть еще здесь же, в мультиванке, при открытии крышки. Еще минут 20, только потом будем вынимать и разрезать его на три части. И дальше давать ему остывать. А пока я приготовлю начинку, точнее крем для этого торта. Для этого я возьму 400 грамм сливок. У меня вот такие вот сливки, шантипак называется. Отрываю 400 грамм сливок. Сливки должны быть охлажденные. Сыр, маркапоне 350 грамм и 150 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру я сделала сама. Просто перемолотила сахар в блендере. Так, начинаем взбивать. Для начала возьмем сливки. поливаем их в чашу. И взбиваем до легкого загустения. Сначала на медленной скорости. Добавляем сахарную пудру. Снова взбиваем. Добавляем сыр. он очень Мама! Мама! Наберем его в пакет все держится крепко значит получился теперь убираем его холодильник пока наши коржи не остынут коржи должны полностью остыть крем должен быть охлажденным чтобы он восполчился торт так торт постоял минут 20 уже в мультиварке Сейчас я извлеку его с помощью специальной сетки от мультиварки, буду давать на ней еще остывать минут, ну, то есть до конца, пока она не остынет полностью. Такой высокий он получился. Вот тортик мой остыл, сейчас я буду его разрезать. Для начала уберу вот эту вот верхушку, срежу аккуратно ножом. воспользуемся кулинарным пакетом и будем делать вот такие крупные капли по краям. Примерно к завершению идем уже. Вот так вот мы украсим его ну, по домашнему. так, Я на, не, не на продажу, ни на куда. Я, в общем, готовлю обычно все для до дома. А вот эту крошку, что сняли сверху, я вот сейчас ее так немножко напрошу. Может там... Не буду так сильно да, заширяться. Вот так вот измельчила я его более крупные кусочки уберу. Здесь я опять украсила вот так вот, как и все слои, и вот тут вот так в середину посыпала. Можно конечно, сверху можно заливать шоколадной глазурью, можно и так украшать. То на что гораздо оставляем пропитываться где-то в течение 4-5 часов и уже можно будет его потом кушать но это у нас уже будет а сейчас всем спасибо за просмотры ставьте лайки если вам понравилось если не понравилось ну сами смотрите что будете делать 8 пишите комментарии подписывайтесь на мой канал Всем спасибо, всем удачи, всем здоровья. Спасибо, что были со мной.